Ребят, всем привет! В этом видео сегодня разберем и затронем э, целую экосистему Палкодот, что в ней происходит. Также затронем канареечную сеть Кусама. Э, обязательно посмотрим, какие лучшие цены для покупки DOT э, для инвестиций в долгую. Затронем парачейны, какие мои личные стратегии. Э, у меня здесь стратегий много по Палкодоту. Также обговорим, как мы можем купить ДОТ скидкой до 55%. В общем, и многое другое. Поэтому, друзья, кому интересно, присоединяйтесь. Будем начинать. Рекомендую, ребят, также залетать сразу в мой телеграм-канал. Информации здесь, как понимаете, я даю намного больше. Поэтому присоединяйтесь. Буду рад видеть каждого. Итак, друзья, вкратце, кто не знает, Polkadot это целая экосистема, на которой могут строиться другие проекты, которые называются там, парачейны. И самая главная особенность в том, что уже на Polkadot подключена вот эта э, система XM, э, где парачейны могут с друг дружкой между собой общаться с помощью кроссцепной совместимости и передавать абсолютно просто любые токены и не только токены, а другие активы. Потому что именно Polkadot как раз таки может беспрепятственно осуществлять вот такие кросс-блокчейн-передачи. И если вы подключены к Polkadot, ваш проект, да, то у вас есть возможность именно взаимодействовать с широким спектром блокчейнов, которые находятся в данной сети Палкодот. Вы, здесь, кстати, можете создать блокчейн буквально там, за считанные минуты, подключить свою сеть и получать совместимость и безопасность уже там с первого дня. И это простота как раз-таки развития самой экосистемы и помогает расти Палкодот. Ну и самая главная изюминка Палкодот – это безопасность. Именно безопасность для всех парачейнов, которые есть в сети. То есть здесь цепи остаются независимыми в своем управлении, но едины в своей безопасности. Ну и подходим, наверное, к тому, что нас больше всего интересует. Так как в любом другом блокчейне проекта, у него есть свой токен, который называется DOT. Да? Он служит различным целям, а в основном это три. Это управление сетью, то есть держатели токена у DOT имеют полный контроль над протоколом. Это стейкинг, где валидаторы защищают сеть от различного рода атак и обеспечивают безопасность всей сети. Ну и третье это связывание, да, это что новое обращение добавляется путем связывания токенов. То есть мы, например, если хотим пустить в экосистему полкодот какой-то проект и он хочет присоединиться, мы как держатели дот имеем право проголосовать своими дотом и за этот парочейн и он подключается к сети. Вознаграждение за это мы получаем определенные какие-то фишки, плюшки. В основном это в виде токенов других проектов. Мы участвовали в парошельных неоднократно, у меня много видео э, об этом на канале. И потом наши доты спустя два года обратно возвращаются. Это самая прикольная особенность и фишка данного проекта. И есть еще канареечная сеть Кусама, которая э, она как бы создавалась, но она есть как тестировщик да, для основной сети Polkadot. То есть здесь все проводятся изначально проекты, которые выходят. Они выходят на Кусама, они здесь тестируются. И потом отправляется уже готовый продукт, премиальную линейку, это на Polkadot. Но Кусама уже стала такой более независимой сетью. И некоторые проекты, которые выходят на Кусама, они даже не идут по на Polkadot. Потому что, говорит, их сеть Кусама, в принципе, тоже устраивает. Есть и такие проекты. Основатель же Полкадота и Кусама, да, это тот самый Геннин Вуд, который основал и Эфириум, да, тот самый Эфириум, который э, основатель сейчас Виталик Бутерин, да, они вместе там его создавали. Также он основатель Парити, Веб 3.0 Foundation. в общем, человек очень умный, на самом деле, огромное количество у него подписчиков, видите, за ними очень много людей следят, и он является вот Таким двигателем после ухода с эфира, именно полка Дота, он его создал, это его дитя. Ну и также он двигает вот это все направление, новый тренд веб 3.0. То есть здесь полка Дота, абсолютный порядок. Также в Твиттере у них и 1,2 миллиона подписчиков. Ровно в 10 раз меньше подписчиков Кусамы, это 240 тысяч, но все равно это огромная комьюнити, которая помогает тем или иным способом э, развиваться данным проектом. Давайте перейдем теперь на CoinMarketCap и посмотрим э, капитализацию самого Polkadot. Стоимость данного актива на сегодняшний день у нас 10 долларов. Максимальное предложение это миллиард сто миллионов монет. Ну, там есть инфляция, да, потому что идет награда за стейкинг. И циркулирующее предложение там, почти 1 миллиард. То есть все токены практически в рынке. То есть это хорошо. Нет э, этих токенов у кого-то там на руках, которые там будут сливать. Да, их много там валидаторов, стейкинг, стейкеров, каких-то фондов. Может кто-то ранее закупался. Но я думаю, большинство из них уже давно слили его по 50. И сейчас, вот сейчас хорошая э, точка уже для входа. Как и для фондов, так и для обычного рядового пользователя. Далее мы обязательно поврим и поврим, как вообще полкодот можно интересно приобрести по скидке. Ну и сразу перейдем на Кусама, канареичная сеть, может кому тоже будет интересно. Здесь эмиссия токенов там в 10 раз меньше, практически всегда все в сети Кусама в 10 раз меньше. И подписчиков, и токенов, и проекты по капитализации дальше я вам покажу. Здесь мы имеем на максимальное предложение чуть меньше 10 миллионов токенов. В рынке 8,5 миллионов, в рыночной капитализации вот, тоже в 10 раз меньше, 680 миллионов. Полка 10 да, миллиардов сейчас. Торгуется и тот и тот токен абсолютно на любой бирже, Binance, KuCoin, FTX, Coinbase, Kraken, Huobi. В общем, выбирайте любую биржу, кто еще не зарегистрирован, вообще ссылки под видео на топовые биржи вы найдете в описании, можете регистрироваться. Я лично сам торгую на бирже Binance и половину трейдов совершаю на бирже OKX. Так что мы имеем на сегодняшний день. Мы участвовали в парачейнах, некоторые из них уже вышли, залистились, некоторые из них особенности на Кусама. Пока не залистились, не вышли токены на бирже. Да? И мы имеем, что уже 14 проектов парачейного уже стали. Это в сети Polkadot и 31 в сети Кусама. Видите, залочено 11% всей эмиссии DOT только в парачейной. То, что я вам говорил, вы улучшите на 2 года и вам токены потом возвращаются. Токены других проектов мы получаем вознаграждение. Так же само вот на Кусама. 31%, то есть все они тестируются. Как это происходит? Вот, если кто не знал, вот, есть токен Акала. Это поращение в сети Polkadot, Дехаб, банк, можно так назвать. Отдельное видео, скоро запишу про них. То есть у него есть общая рыночная капитализация, 160 миллионов и 1 миллиард токенов. И вот токен Карура, он в сети Кусама, то есть экспериментальной в сети, это тот же токен Acola, да, но только кар в сети Кусама. Здесь 100 миллионов в 10 раз меньше и капитализация 16 миллионов тоже в 10 раз меньше, чем в Акала. То же самое происходит в Astara если вы не знали. Вот. рыночная капитализация 200 миллионов и есть Шайден Network. рыночная капитализация 20 миллионов. То есть это в сети Кусама. То есть и тот, и тот токен Акала. Можно покупать. Если вы не участвовали в парачейнах, в принципе, я э, сам не лезу сильно э, в токены Кусама, да, проектов, которые есть на Polkadot. Мне более интересно с премиальной линейки взять токен Астар или Акалу, чем, например, Шайден и Каруруру. Но это не означает, что, например, Карура при следующем бычьем забеге не сделает больше XL. Может легко сделать больше или тот же самый Шайден. Но все-таки я больше присматриваюсь к врачам на самом полкадот. Итак, ребят, переходим к графику цены на полкодот, каким ценам можно приобретать и какой профит можно собирать в будущем, при следующем бычьем забеге, да, если он будет, конечно же. И обязательно чуть позже в конце поговорим, как полкадот купить со скидкой 55%. Смотрите, сейчас цена торгуется в районе 10% долларов, если у вас нет полка Дота, то в принципе вы можете набирать первые ордера, там покупка набирать в районе вот 70 долларов, здесь можно набирать первую там партию и вторую, если будет очень все плохо с биткоином, мы пойдем значительно ниже, то я уверен, что полкадот тоже может прийти вплоть даже до 3 долларов ну, в район там 5-3 доллара да? здесь тоже добавится и таким образом у вас Получится средняя позиция там примерно там, 5-6 долларов за полка ДОТ. Почему я уверен, что ДОТ еще ниже может сходить, а может даже ниже 3 долларов? Потому что даже сейчас коррекция это это только 86% от хая, А в район там там 3-4 долларов это будет 93%. Если вы скажете, что это много, да, это много действительно коррекция, но на криптовалютном рынке это абсолютно нормально в прошлом цикле эфириум падал с хая на 98 по моему если не больше чуть-чуть процентов то если эфир упал на 98 почему полкодот не может упасть на 95 я думаю может даже легко свои к покупке которые здесь там получится у меня набрать я планирую продавать по 50. Первую часть я для себя поставил. Вы же там смотрите. По 50 долларов. То есть это уже будет 7 иксов. Вы можете все продавать. Можете чуть раньше начинать продавать. Это чистая я выставил для себя, так как для меня это проект один из моих Любимых, так сказать, хотя на криптовалютном рынке вы не должны влюбляться в проекты, особенности, не устаю повторять, Таралуна нам это доказала, к чему может привести влюбленность в один проект и котлетиться в один проект. Но я все-таки, несмотря на осознанный риск пошел, и у меня 10% от всего портфеля у меня вот именно в Полкодоте. То есть в полкадоте и в Парачейнах по стратегии я действую. Ну и для себя я выставил при следующем бычьем забеге. Я не могу сказать, что я уверен, что полкодот придет к этим значениям. Но есть вероятность, что можем увидеть и 80 долларов и 100. И поэтому с этой позиции, там в средние 6 долларов, вы получите еще 12 иксов и 16 соответственно. Если дотерпите до таких значений. Будет ли такие значения или нет, естественно мы знать не можем, но я для себя залаживаю вот а, такие значения. Какая моя стратегия? Я действую там на парачейнах, да, когда я участвовал. Я брал вот доты, предыдущее было падение, я брал доты там по 12 долларов. Я взял 100 дот на 1200 долларов. Потом 50% своих дот я продавал а, по 28, по 35, где-то выходил по 44. В общем я сделал э, в среднем где-то x3. То есть долларом долларовом эквиваленте я забрал э, свое, то, что вложил, общую сумму, еще 50% прибыли в долларах я вышел, а 50% DOT я оставил и участвовал во всех парачейнах. Я заносил и в Акалу, я заносил э, там немного и в Мумбим, заносил и Астарый, Параллель. И таким образом токены данных проектов мне еще тоже будут капать, и мои доты через два года разморозится. Но это доты для меня уже как бы бесплатно, если брать э, с учетом того, что в долларах они как бы окупились, да, я зафиксировал свою сумму 50%. Поэтому у меня такая стратегия вот здесь на дне постараться, чем больше, забираю я дотов, и дальше по дороге опять же таки я буду стараться 50, может в этот раз больше процентов фиксировать прибыли, потому что, во-первых, одни из топовых парачейнов уже прошли. Во-вторых, цена у меня будет пониже, поэтому у меня будет выгоднее продать. И процентов 20-30 я оставлю, вдруг появятся какие-то интересные парачейны за полкодот, и там будет интересная окупаемость. Но это уже будет, если будет следующий бычий рынок, потому что много парачейнов, особенности на Кусама, еще не вышли. И я подразумеваю из-за того, что все эти порочения как раз начались, когда рынок практически был на пике и все начиналось потом сыпаться. До сих пор некоторые порочения нам токены не дали, потому что листиться на таком рынке смысла нет. Это однозначно будут токены закатаны в пол, никому не нужны, потому что даже если вот взглянем на токен, Integrity, да, парачейн, который был на Кусаме. Вот, рыночная капитализация проекта, смотрите, 1,8 миллиона. То есть чуть, чуть меньше 2 миллионов долларов капитализации, понимаете, да? Поэтому вот кто меня спрашивает, что ты не участвуешь сейчас там парачейнах на Кусама, вот вам сразу и ответ, вот чем этот э, парачейн может закончиться. Потому что, да, сейчас на Кусама и на полкадот до сих пор идут там парачейны. Давайте глянем вот сейчас на Кусама. Я даже вчера подумал, занесу вот этот Beijing Network. Думал занесу, он связан с игровой там, индустрией проект. То есть мы с вами что здесь можем сделать? Мы можем заложить свою кусаму и гарантированную награду можем получить 110 монет данного проекта. Они собирают 35 тысяч ксм. Но у них сразу расписано, что если они не соберут 35 35.SM, то мы можем получить больше монет за одну Кусаму. Сейчас эта награда составляет 188 монет. В принципе, неплохо. У них всего лишь 5 миллионов из 50, это 10%, выделено на вознаграждение, что пойдут нам. Но я не увидел... Здесь расписано что и к чему достается да, там под экономикой, но я не увидел какие разлоки у кого, да, у ранних инвесторов, там, фаундеров, когда они себе будут э, разблокировать токены, когда на маркетинг будет, я не знаю какое количество токенов будет в рынке, поэтому это меня немного смутило и плюс я посмотрел вот этот 2 миллиона капитализации на Integrity и я понимаю, что здесь тоже не будет больше чем 2 миллионов. А если токена в рынке упадет, к примеру, сразу первый день, там 10 миллионов, допустим, да, то чтобы токен стоил доллар, нам надо 10 миллионов капитализации, а их может и не быть. Если будет 10 миллионов токенов в рынке, к примеру, а капитализация проекта будет 2 миллиона, то цена токена будет вообще 20 центов, а из 110 токенов или 150, да, это мы получим там 30 баксов. Из этих 30 баксов мы получим сразу 35% при вестинге, да, и остальные 65% в течение года она будет начисляться. Поэтому сейчас сюда залазить не очень-то и хочется, если честно, потому что рынок очень плохой, и неизвестно, когда этот проект залистит свои токены. Может они будут тянуть тоже до следующего быча рынка, мы там к зиме этим токены еще не найдем. А если вы хотите сказать, что, например, токен... Кусама. просто сейчас по такой хорошей цене, что вы его можете залочить, потом продать подороже, в принципе вы правы. Но э, токен сейчас по 80 долларов, я все же ожидаю его ниже и не готов даже по этой цене сейчас набирать. Во-первых, у меня токены KSM лежат в парачейнах, я еще парачейны покупал и по 200 долларов, и по 300 есть такие, поэтому мне еще надо ждать, чтобы токен вернулся к этим значениям. Поэтому первую покупку на КСМ я готов только выделить на 30 баксов и потом ждать вот такой цены. Да, с 30 баксов, я думаю, 12-15 иксов можно поймать. Может даже и 18, если Кусама вернется к этим ценовым значениям. И оттуда уже я готов, опять же таки, процентов 20 выделить на Парачиньи. Если будет рынок благоприятный, тогда уже искать хорошее потенциальное порачение. У меня будет цена Кусама очень низкая, я буду кидать туда, лочить ее на год, когда сам не вернется и буду получать халявные токены других проектов. Я думаю, с этим понятно, почему сейчас я не захожу. Потому что вообще непонятно, когда будет следующий бычий рынок, и когда эти токены мы увидим. Я хочу дождаться хотя бы. Еще четырех проектов, которые мне не дали с Ксм токены. С Polkadot, слава богу, дали все, ну где я участвовал. Единственные только Parallel Finance еще не залистились. Но там другая история, сейчас расскажу тоже. Далее, самое интересное, как получить еще с дисконтом 55% токены DOT. Ну, в принципе, я буду планировать по своей стратегии. То есть эта стратегия, она может быть немного рискованней, но может получиться очень прибыльной. К примеру, я возьму токены DOT, сейчас там будет там падение на 4, там на 5, не знаю. Я увижу, какая у меня будет средняя цена подожду, да, когда будет плюс-минус там разворот рынка. И пойду, и где-то 20 или 30 токенов своих DOT Почему не все? Потому что, опять же, таки это очень рискованно. Все там доты кидать там котлетить в одно направление. И я свои доты эти возьму там с биржи Binance, к примеру. Вот здесь кошелек полкодотовский. Тоже, кто не знает, как чем пользоваться, там кошельками полкодот. Все ссылки я под видео оставлю в описании. Я показывал. Я скопирую свой адрес кошелька, переведу сюда мои полкодоты, зайду в Вакала, это DeFi Hub на полкодот, и здесь подключаемся опять же своим кошельком, вы нажимаете на мост, бридж, и здесь э, будет у вас там количество дот, они подтянутся, набираете там значение, которое у вас будет, сколько вы хотите сюда перевести, нажимаете трансфер, и у вас уже в Вакале появятся ваши доты. и Что здесь интересно, потом мы идем на свап, и здесь есть такая штука как lc dot. Видите, у меня есть вот lc dot. И у вас будет здесь dot. Так вот, вы вот так поменяете и, допустим, вы хотите взять свои 10 dot. И вы можете за эти 10 dot сейчас купить 1558 lc dot. Что это такое? Это lc dot нам давали тем людям, кто заносил там вакалу, например. И это как производная к доту. То есть через уже полтора года вот эти LC DOT, которые у меня есть 21, они превратятся в 21 DOT. И будет стоить один к одному. То есть через полтора года вот эта производная, она должна выровняться один к одному к DOT. И я хочу попробовать взять с таким дисконтом. То есть это получится на 55% еще дешевле цена. Понимаете, да? То есть, грубо говоря, у меня там будет 100 DOT, а я получу 155. Но это будет только где-то инвестиция в долгую через полтора года. Но, смотрите, вы скажете, а если дот, например, через полгода уже будет там 80 долларов и 100? Ничего страшного. Мы перейдем, возьмем свои lc DOT, Вот. И обменяем. Поставим 100 штук. И обменяем на обычные дот. Вот вам, пожалуйста. И там я думаю цена уже будет ну, немножко больше, да? Lc DOT будет котироваться к DOT. поэтому вы в любой момент вернете те DOT, которые перевели в Lc DOT, выводите отсюда сакалы, выводите там на кошелек, потом на биржу и продаете свои DOT. Вот. Но я не рекомендую вам просто вот будет у вас, например, 100 DOT это все, да? И вы взялись там запихнули. А не дай бог что-то там с этим аколо случится, с обменником, еще чего-то не пойдет. Это тоже как бы определенный риск, как ни крути. Поэтому я вот так хочу сконвертировать 30% своих свои DOT. Вот если будет у меня 100 DOT, то я 30 возьму. Вот там 30, да. Я возьму свои 30 DOT и за них получу там 46. Ну, добью до 50. Ну и на самом деле там подожду там полтора года. И продам еще подороже. То есть это как вариант. Также самое можно это сделать на параллельфальнице. Это тоже где мы участвовали. Парачейни тоже коннектируйтесь с кошельком. Здесь есть дот, да, вы сюда там можете закинуть дот. И есть вот дот 613, это тоже ликвидные эти доты. У меня то что здесь на балансе, видите, 22 дота есть. И вот, кстати, Parallel Finance из-за плохого рынка, они прям открыто говорят, они не листятся на бирже. Но самое интересное, что здесь внутри своего DeFi там, обменника уже, да, здесь много чего можно, здесь и стейкать доты можете на параллели уже. У них есть свой apps, да. то я свои параллель, которые у меня были, я на них купил все вот эти... Ну, Здесь не LC DOT, а здесь C DOT. Ну, та же самая производная. То есть купил подешевле DOT. И вот эти пары, которые у меня в течение 2 года, вот постоянно у меня разблокировка идет к там токенов, Я их подтягиваю. Закидываю сюда у параллель и покупаю на них доты. То есть мы, мне в принципе эта пара не интересна, потому что дот есть дот, а параллель это всего лишь один из парачейного полка дота. Поэтому для меня в приоритете все эти токены пара, которые они внутри обменника сделали цену им 5 центов. Ну, я не знаю, это вообще для меня это абсурд. То есть биржевой цены нету, а здесь они решили почему-то, что они стоят 5 центов. Ну и дай бог с ними, я их продаю, потому что я не уверен, что они будут стоять дороже на рынке, если честно. Потому что у них эмиссия токенов очень огромная. То я сразу покупаю вот эти SCDOT с дисконтом 55% и здесь. Но все же, если ставить выбор параллель или ну вот просто закидывать, то лучше, скорее всего, наверное, на Акале обменять. Вы можете и там, и там, там разбить да, для страховки, так сказать, диверсификации. Ну, у меня уже параллели есть, поэтому я еще сделаю такую манипуляцию на Акала. Ну, вот, собственно, наверное, все, друзья, что я хотел рассказать, как купить доты, да, вообще по какой цене покупать, покой продавать. Не забывайте о рисках для и очень там, сильного, хорошего вроде проекта, да, который хорошо развивается, с отличным, умным, толковым основателем, все равно э, я не рекомендую выделять больше 5% даже на такие проекты. Хотя сам держу 10%, но это уже неправильно. Это мой риск и он осознанный. А будете ли вы покупать DOT э, или Кусаму? Участвуете ли вы в врачейных или участвовали со мной? Обязательно можете писать в комментариях, будет очень интересно почитать.